Как ты уже понял, буквально вчера вечером разработчики выпустили свое масштабное хэллоуинское обновление абсолютно на все сервера Барвихи КРМП. Я не стал терять ни минуты и прошел абсолютно все хэллоуинские тематические квесты, а также прошел полностью весь ивент pass. Получил абсолютно все награды, которые можно получить благодаря данному обновлению. И сегодня я тебе покажу все эти награды. Покажу абсолютно все награды за event Pass, а самое главное, что выпадает за последний 28 уровень. Где и как собирать тыквы будет ли обменник что происходило вчера на серверах а также мы обсудим все плюсы и минусы данного обновления погнали а перед началом данного видеоролика я хочу провести розыгрыш на 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП. Условия данного розыгрыша довольно просты, тебе достаточно быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового видео, ведь теперь такие розыгрыши будут проходить абсолютно в каждом новом моем видеоролике. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий от четырех слов, количество комментариев не ограничено. Итоги всех розыгрышей за эту неделю я подведу в субботу на своем канале во вкладке сообщества там будут указаны все победители удачи как и обещали разработчики, нам добавили ту самую новую хэллоуинскую локацию, новый хэллоуинский городок, в котором мы и будем выполнять брать данные тематические квесты. Найти его довольно легко через команду Slash GPS 10 пункт Хэллоуин. Расположен портал в данный город, в лесу у старой стройки. Но перед выполнением новых хэллоуинских квестов я решил полностью пройти ивент пас Ведь теперь разработчики предоставили нам отличную возможность не сходить с ума, не тратить целых две недели, не пропуская ни одного дня на выполнение всех этих квестов, ведь у многих просто нет столько свободного времени, и к сожалению довольно часто многие не успевают выполнить абсолютно все задания любого ивент пасса и получить последний 28 уровень, а соответственно получить самую редкую награду. И для таких людей, которые не любят особо тратить много времени, а хотят получать все и сразу, появилась новая возможность в донатном меню приобрести все задания ивент пасса, что я в принципе и сделал все призы ивент пасса стоят 4000 коинов но я хочу тебе сказать там достаточно огромное количество призов причем уникальных призов призы которые нигде больше получить нельзя и что немаловажно данные призы запрещено продавать игрокам так что все те кто думали что они не будут ничего делать просто подождут пока все пройдут ивент пасс получит награды и потом выкупят их у них за верты, тут ребята сорян не получится данные призы являются реально уникальными и получить их смогут только те кто пройдет полностью event pass, ну или купит его за донат валюту. Я никого не призываю донатить, тут выбор каждого. Если есть желание, а главное возможности, то пожалуйста. Если нет, то у тебя есть возможность получить все это абсолютно бесплатно по задроте в две недельки. В принципе, все как обычно, ничего нового в этом плане. Что касается самих призов, которые мы будем получать за прохождение всего ивент пасса. Мы будем получать игровую валюту в районе 300-350 тысяч рублей. Также помимо этого нам насыпят чуть больше 100 донатных коинов. В качестве призов нам будут выдаваться различные ресурсы для крафта типа дерева, алюминия, золота и так далее. Ну а самое главное, за весь этот ивент пас мы будем получать редкие скины и аксессуары. Нам будет доступно два аксессуара, такие как маска охранника игры в кальмара. Это конкретно отдельный аксессуар. Существует такой же скин на проекте, но можно еще и получить такую маску, которую уже можно будет одеть абсолютно на любой скин. Второй аксессуар это метла. Классическая хэллоуинская метла, которую часто используют ведьмы. Дальше я тебе покажу, как я на ней летаю. Также нам доступны будут два скина. Первый скин, который получат все, это будет скин убийцы. Довольно неплохой скин, как по мне. Ну а в последнем задании, последний приз, который ты будешь получать за выполнение получения 28 уровня ивент пасса, это будет крайне редкий скин распорядителя игр из сериала «Игра в кальмара». Тот самый ведущий всех этих игр. Ну а также мы с тобой еще получим пару крутых тачек на время. Конкретно на 3 часа. Конкретно BMW M5 F90 и донатный кибертрак. Не знаю, хорошо это или плохо, но в любом случае пусть лучше будет, чем бы его не было. Осознав тот момент, что мне не имеет никакого смысла выполнять со всеми задания данного ивента, так как я все награды уже получил и новых мне не светит, я отправился на выполнение тематических хэллоуинских квестов отправился к этому чучело в новый хэллоуинский городок тут мы с тобой постараемся пробежаться максимально коротко чучело нас сразу же отправляет к ведьме чтобы та нам изготовила какое-то зелье приехав к этой ведьме та нас отправляет собирать какие-то грибы чтобы она смогла изготовить данное зелье И я хочу тебе сказать когда я вчера туда приехал там творилась какая-то лютая бакханалия огромное количество людей конечно же ринулись выполнять данные квесты Но ну, а грибочков то на всех не хватало грибов было довольно мало Мало. спавнилось их небольшое количество примерно один раз в минуту и как бы это ни было смешно все люди начали становиться на место спавна данных грибов каждый конкретно забивал один какой-то гриб и кто первый соберет данный гриб тому соответственно и повезло И для выполнения данного квеста для его прохождения было необходимо собрать 20 таких грибов я нашел себе укромное местечко под деревом где и чахнул последние полчаса над своим грибочком собрав все необходимые грибы мы снова отправляемся к ведьме это нас. спросила Просит достать еще один редкий ингредиент, а именно кровь вампира. И тут мы отправляемся к убийце, который находится недалеко от Красной Поляны. Тот нас просит скинуть труп. Буквально зарыть на кладбище чувака, которого он недавно пришил. Он нам дает ключи от своего катафалка и мы отправляемся на кладбище. Кладбище находится недалеко от рыбалки. Приехав на кладбище, мы достаем труп из багажника, берем лопату и отправляемся на метку к необходимой могиле. Скидываем туда трупешник и просто-напросто закапываем его. Сделав все это, мы возвращаемся к убийце и он нам выдает ту самую заветную кровь вампира, которую нам нужно отвести к ведьме для изготовления зелья. Как только все мы это сделаем, ведьма просит нас подождать 30 минут. Я вчера, в принципе, никуда не поехал и остался ждать эти 30 минут с остальными игроками. Пока я ждал, встретил Деда Мороза, к сожалению, он мне ни хрена не подарил, ну и после чего я решил полетать на своей метле. Метла почему-то взлетать не стала, не знаю. Возможно, ее нужно заправить. По истечению 30 минут мы забираем то самое заветное зелье у ведьмы и отправляемся обратно в чучело. И тот нам выдает новый квест, конкретно собрать тыквы для Хэллоуина. Мы отправляемся к фермеру. Фермер сказал, что подскажет нам, как и где их собрать, но для начала нам нужно ему помочь. Но после этого как раз таки начинается самое интересное и самое сложное, как по мне. Фермер дает нам наводку на то, где вообще в будущем брать все эти тыквы. И конкретно для выполнения данного квеста. Для выполнения этого квеста нам нужно собрать всего лишь 10 тыкв. Но я тебе хочу сказать, что это очень непростое занятие. Тыквы спавнятся в трех местах. В деревне Железнодорожная, в деревне Михайловка и на Красной Поляне. И спавнится их, как лично я понял, довольно-таки маленькое количество. Я пытался собирать тыквы именно на Красной Поляне, так как там гораздо меньше людей. Что творилось в Михайловке или в Железнодорожной, это просто был какой-то нонсенс. Это надо было видеть. Борьба за данные тыквы реально какая-то жесткая. И люди вчера просто даже убивали друг друга, лишь бы забрать себе хоть одну лишнюю тыкву. Также помимо этого, чтобы приступить к сбору тыкв, тебе будет необходимо приобрести секатор. Такие здоровые ножницы, которые в принципе можно прикупить себе абсолютно в любом 24 на 7 за 100 рублей. Ты их покупаешь всего один раз, и потом ты сможешь постоянно собирать данные тыквы. Собрав необходимое количество тыквы, а именно 10 штук мы возвращаемся к нашему Чучево. и на этом наша квестовая линейка заканчивается ну а в награду мы получаем еще один редкий скин скин мясника вот так вот он выглядит что я хочу тебе сказать в целом мне очень понравилось обнова. Довольно интересные новые квесты. Крутые награды. Довольно много наград. Очень много скинов. Три скина получить за эту обнову на халяву. но ну, это вполне себе. Единственное, что мне не понравилось, то что данные скины нельзя продавать. Я пробовал их продать в торговом центре. Я пробовал их продать через свою личную квартиру, через гардероб, слить в гос. Это сделать невозможно. Также, что мне дико не понравилось. Это новая система сбора вот этих тыкв. Как по мне, их спавнится очень мало и на них огромная конкуренция В какой-то момент я даже подумал усомнился в том что разработчики вообще добавят нам обменник но скажу тебе по секрету обменник однозначно будет но если в этом обменнике нужны будут конкретно вот эти тыквы и разработчики нам не добавят какие-то другие тыквы или конфеты на, на эти квартиры то я честно говоря даже боюсь представить а Сколько эти тыквы будут вообще стоить на рынке? Ведь их будет крайне мало. И это будет, наверное, самый крайне редкий ресурс. Кстати, я не пробовал продавать данные тыквы и покупать. Пробовал ли это сделать ты, если вообще такая возможность? Напиши мне, сколько ты нафармил тык. Сколько у тебя их получается фармить за один час? Как тебе вообще эта система? И что ты думаешь о будущем обменнике? Ну а на этом у меня для тебя пока все. Если ты ждешь обзор на новые тачки, на их цены и на их максимальные скорости в стоке, также напиши мне об этом в комментариях. Честно говоря, не знаю, нужен ли тебе такой видеоролик, все будет зависеть от актива под данным видео. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и...